Замечательным подарком в новогодние рождественские дни для миллеровцев стало выступление казачьего муниципального ансамбля «Донское сияние» из станицы Вешенской, которому всегда рады благодарные зрители. Мы у вас частенькие гости такие. Мы любим миллеровцев, потому что миллеровцы очень хорошо нас всегда встречают. Все праздники, дней городов мы были у вас и, по-моему, 80-летие Победы тоже были у вас на концерте на площади. Поэтому, если вам нравятся казачьи песни, если вам интересны зажательные танцы, то вы попали сюда, в этот зал, честно вам скажу. Донские казаки, много веков назад, ставшие защитниками Отечества, любовь к Родине отражали в казачьих песнях. Они всегда сопровождали их в походах против неприятеля. Как собрали ее, пришли ее. Звонкий голос солистки ансамбля Елены Елисеевой стал настоящим украшением концертной программы. Донское сияние это не только казачьи песни, но и зажигательные пляски, которые поднимают настроение и радуют зрителя. не Шуточные песни на концерте, как и принято, представлялись юмором, который заставлял зрителей не раз улыбнуться. Итак, песня про куму. Ах, ее гума травка телица, бьется в ладье, ее метелицы, бьется в ладье, ее меселицы. Росы табак тонкай, Как же мне вас не курить А Ой, я разлюбить Степя издавна кочевали цыгане. Их зажигательные песни и танцы также нашли отражение в репертуаре коллектива. Казачьи традиции во многом продолжаются в песнях и плясках, которые представляет ансамбль «Донское сияние». Но ну а миллеровский зритель принимает их с восхищением. Большую же тайную сторону, А воинная головочку сказать, что судьба. Какая другом красота благодать, А в одном лезет синий дух, Красота белый горный пал. Какое у вас впечатление сложилось? Ой, впечатление замечательное. Очень нравится выступление. Очень нравится, что молодые парни, не только девчонки, а много парней. И так задорно, так выступают весело. Очень мне нравится. В новогодние праздники это замечательный отдых, как вы считаете? Я считаю, что это очень замечательный отдых, побольше бы нам таких мероприятий новогодний, потому что праздники очень длинные, большие, и дома как бы телевизор надоедает. А это вот живое общение такое. И казачьи, и казачьи песни. Да? И казачьи песни, которые да, душу прям заводят. Ну а что для вас значит казачьи песни? Казачьи песни ⁇ это все-таки наше народное. Вот, и подъем э, патриотического все таки настроения, потому что это наша история, вот, и мы должны знать эту историю, это все-таки наше родное. Э, благодарность организаторам, то, что показывают именно не э, современные какие-то песни, а все-таки казачьи песни в Рождественские праздники.